Виталий, приветствую тебя! Очередная встреча, обсуждаем рынки, фундаментальный фон, технический, иногда, если есть возможность, делать акцент на сантимент. Сегодня, кстати, есть такая возможность, я на него сделаю. То есть еще одна точка зрения, еще один способ оценить общую ситуацию и общее настроение. На рынках в целом волатильность выше среднего – это хорошо, это значит то, что рынки интересны кучу возможностей мы с тобой ранее довольно неплохо определили тренды по большому количеству финансовых активов на валютном рынке уж точно сделав акцент на наличие потенциала слабости доллара и соответствующей поддержки для рисковых инструментов и сейчас вот с открытия недели мы видим то что эти тенденции продолжают развиваться индекс доллара слабеет уже ниже 102 пунктов, риск активы напротив подрастает. Американская валюта очень интересна. Я сегодня на своем брифинге рассказывал, открыл эту неделю. Напомню, вот этот, видели этот рост с гэпом. В принципе, гэпанул весь рынок после открытия с таким же активным ростом нефтянки. После принятого решения ОПЕКа дополнительно сократить объем нефтедобыч. Ну и, конечно же, сначала доллар воспрял дулком. Потому что более высокие цены на нефть – это, соответственно, предпосылки для роста инфляции, а более высокая инфляция – это все-таки сигнал, что американскому регулятору можно будет вернуться к политике высоких процентных ставок, от которых он практически отказался из-за вот этого банковского кризиса, который три недели назад чуть больше накрыл американский банковский сектор. Но пока что какого-то негативного развития событий не последовало. После Silicon Valley банка и Signature банка печальных историй не было. Но это пока что. Я все-таки допускаю, что ситуация может ухудшиться, потому что так быстро такие кризисные явления с рынка никуда не уходят. Давай начнем тогда с меня. Я сегодня затрону индекс доллара, поскольку уже начал про него говорить. И еще подсвечу несколько идей, которые, как мне кажется, сейчас в прямом смысле... Раздают деньги, на этих идеях можно попробовать заработать, тем более, что они соотносятся с трендом и с новостным фоном. Поэтому, друзья, вам решать уже, захотите ли вы присоединяться к их отработке, либо все-таки у вас свое видение того, что происходит. Так, давай, демонстрация экрана. График индекса доллара, текущей котировки 101.70. Вчера мы э, видели максимумы там, в районе 102 и 50, как я уже отметил. Покупатели вроде как собрались уйти выше, но в конце их обломали. Поэтому пришлось вернуться снова в а, вот этот а, нисходящий канал. И а, это четырехчасовой таймфрейм. Мы видим то, что последняя вот свеча, она красная и продолжает а, тестировать локальные минимумы. Думаю, что это снижение в конечном счете продолжится. Я думаю, что участники рынка, немного проскинув мозгами, решили, что даже если высокие цены на нефть и найдут свои в инфляции, это произойдет не скоро. А поэтому ну, есть еще несколько месяцев подождать вот этого закладывания роста цен на нефтянку в индекс потребительских цен, но до этого можно сфокусироваться на более насущных проблемах, связанных с несколько нестабильным банковским сектором который Априори ранее уже и стал причиной тормоза для резервов принятия принять решение по ключевой процентной ставке Ты знаешь я сейчас не хочу поддаваться на вот эти всеобщие настроения о том что ФРС точно теперь поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов Я думаю что может быть и нет Но для меня это не так уж очевидно То есть я допускаю что ставку на предстоящем заседании в начале мая Оставят на прежнем уровне. По крайней мере, сейчас я вижу кучу даже макроэкономических свидетельств того, что не нужно торопиться с ужесточением политики. Вот две недели мы получаем, анализируем данные из США, они в целом существенно хуже, чем ожидали эксперты аналитики. Впереди нон-фармы, в эту пятницу, если они разочаруют, я думаю, что, в конечном счете, вероятность того, что ставку оставят на прежнем уровне 5 процентов она станет еще выше но ну, по отчетам что можно сказать из последних релизов личные доходы личные расходы мичиганский индекс это пятничная статистика хуже ожидания хуже прошлых значений и вчерашний релиз очень важная с производственного сектора объективная статистика пожалуй самый лучший индикатор состояния промышленного сектора сша снижение с 47 ,7 до 46 3 и я думаю, что, может быть, этот отчет тоже внес свою лепту в негативное настроение по доллару, потому что сейчас чем больше таких системных отчетов, как ISM производственного сектора, например, потенциально еще слабый non-farm perils, тем больше доказательства для того, чтобы американский регулятор все же оценивал более здравые риски дальнейшего повышения процентной ставки, учитывая то, что экономика и так переживает не самый лучший экономический период. Поэтому, Виталий, я сторонник того, что доллар будет дальше снижаться. Жду слабые данные по Non-Farm Perils. На следующей неделе мы с тобой поговорим обязательно по этой статистике. Но думаю, что будет возможность говорить о более плохих цифрах. И краткосрочные такие сделки как раз на... В ближайшие дни это в отношении риска. Сторонник того, что рост продолжится, европейская валюта 1.09.06, я думаю, что в рамках этой недели мы протестируем 1.10. На контрасте с слабыми данными по США, вчера мы видели хорошие данные по индексам производственной активности еврозоны Германии. То есть ранее я касался темы, что можно торговать сейчас контрастом унитарных политик, это все еще актуально. Чем лучше выходят данные по странам ЕС, тем... Более уверенно чувствовать себя ЦБ И э, этого достаточно, чтобы спекулянты активнее транслировали идею того, что ЦБ будет все-таки повышать ставку. В отношении ЦБ я не сомневаюсь, а вот в отношении Федрезерва есть определенные сомнения. Кому интересно, друзья, я советую рассматривать только лонги по евро и э, мыслить амбициозно, верить в э, достаточную силу покупателей, чтобы добраться до уровня 1.10. По британской валюте очень похожая картина, котировки 1.24.25. У меня долгосрочная цель, хотя уже с учетом того, что до нее остается 75 пунктов, уже не такая уж долгосрочная. Целевой ориентир – это психологический уровень 1.25. Во время прошлых эфиров также подсвечивал эти уровни. Мы видим то, что фунт идет прямо туда полномерно. И в отличие от евро, сейчас уже обновляет локальные максимумы. Фунта заряжен тоже идеей агрессивного подхода Банка Англии, национального регулятора повышения ставки, тоже много раз об этом повторял. А пока еще сохраняются коррекционные строения по доллару, то есть на фоне снижения американской валюты. Здесь тоже мудрить не нужно, лучше работать по тренду, покупать с целями 1.25. И золото. 1980 с небольшим долларов за тройскую Цель тоже смелая, так же, как и по евро, доллару, 2000 долларов за трость полностью. Тоже уже в рамках этой недели, как мы, лиха, мы вчера выросли, по сути, на 30 долларов. 20 долларов золото может пройти даже в рамках текущей торговой сессии. Легко. Для меня сейчас главный аргумент роста золота – это активное снижение курса доллара и рыночный сантимент, о котором я сказал в начале того, как начал с тобой анализировать рынки. Большинство трейдеров почти 70% золота шортит, и я думаю, что сработает эффект классического выноса толпы, что предполагает движение инструмента сейчас вверх, как путь наименьшего сопротивления. Будем ли мы наблюдать золото в ближайшие дни выше 2000? Ну, возможно, для этого потребуется какой-то более серьезный новостной триггер и катализатор. По повестке вряд ли мы если пробежимся, найдем. Даже нон-фармы не смогут стать причиной, ну вряд ли смогут стать причиной, уверенного закрепления золота выше 2000. Но протестировать этот уровень мы вполне сможем. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Ну, по поводу твоего анализа и рекомендаций, я, в принципе, с ними согласен. Конечно, мы уже немножко, так скажем, на каких-то локальных максимумах, и мы можем как продолжить дальнейшее движение по тренду, так и это все сделать, но только через, через какую-то коррекцию. То есть, uh -huh. вот, вот это остается вопросом. К примеру, вчера вот, вот эту всю просадку, которая была после вот этого ночного гепа, откупали по, по всем параметрам, там евро-доллар, австралийский доллар, новозеландский, золото. Да, то есть, э, на прошлой неделе я говорил, там, что по тому же золоту я вижу лонг, но по поводу точек хода сложно было сказать, но э, на коррекциях, всех минимумах э, давал рекомендации на откуп данного инструмента. Давайте пройдемся по, по тем рекомендациям, которые я давал ранее и дам свое видение по-новому. Итак, Евро-доллар. На прошлой неделе, как и ты, я давал рекомендации на покупку, цели 1.10, я думаю, что мы и выше уйдем, только вопрос, как это будет, через какие-то глубокие коррекции или нет, я думаю, хорошо выше уйдем. Вчера тоже вот на, на минимумах, ну не на самых, а уже когда появился покупатель, мы откупали На текущий момент тоже, в принципе, возможно покупать Это получается как на пробой уровня 1.09 с копейками да? Но, в принципе, кто ранее не покупал, работаем в лонг по данному инструменту Фунт-доллар аналогично я еще с прошлой недели, позапрошлой недели конкретно говорил покупать фунт с целями 1.24, вот эти максимумы все, да, которые у нас были э, за последние несколько месяцев и даже целился на 1.30, но посмотрим, есть, я думаю с этого большого накопления мы 1.30 должны увидеть, возможно и выше я думаю, какое-то такое весеннее ралли будет как по фунт-доллару, так и по евро-доллару, и мы на пунктов 300-500 уйдем как минимум. Если я, скажем, не ошибаюсь по данным инструментам. Mm -hmm. Поэтому наши идеи по этому совпадают. Снова, что я в прошлый вторник говорил, это покупать новозеландский доллар. Здесь была очень хорошая модель на покупку. Где-то в районе... Примерно там 62, 0.62 я говорил покупать. Мы в принципе неплохо прибавляем одну фигуру. Если кто ранее не покупал, я бы дальше советовал работать в лонг по данному инструменту. Покупал секущих у нас 0.63. Если мы чуть-чуть приспустимся в район 0.62.50 плюс-минус докупаться с общим стоп-лосом за вчерашний минимум, да, если мы уже его будем ломать, то там нужно будет смотреть. Пока за покупки, и здесь аналогично э, по новозеландскому доллару я вижу возможное обновление вот этих максимумов, которые были у нас в феврале месяце, да, это получается у нас цены 0.65 примерно, да, там плюс-минус, и, возможно, выше, какие по евро и по фунту. Посмотрим, будет ли оно вместе коррелировать, так как Фунт-доллар и евро-доллар они практически на своих возле предыдущих максимумов, которые были несколько месяцев назад, вот, новозеландский доллар еще чуть-чуть отстает. Посмотрим, сможет ли догнать. Аналогично с того же региона Тихого, да, австралийский доллар. Я его всю прошлую неделю покупал, позапрошлую неделю покупал, ждал хорошего выброса наверх, мы его наконец получили, но я думаю, что это возможно такие первые цели и мы сделали и дальше будет продолжение роста, возможно через какую-то более глубокую коррекцию или эта коррекция уже закончилась, то есть у нас цены 0.67%. 50 плюс-минус, да. С текущих покупать, если опустимся ниже, тоже докупаться. И надеяться, что мы дальше будем расти и обновлять аналогичные исторические максимумы по по данному инструменту. Пока я за ослабление доллара, как и ты, только вопрос, чтобы не было каких-то сюрпризов. Плюс напоминаю, нон-фарма, да, что ты сказал в пятницу, там вот это, это получается страстная пятница, да, по там, uh -huh. выходные. Поэтому <coughs>, нужно понимать, что там рынок не совсем будет ликвидный. То есть крупные трейдеры, наверное, уже где-то будут скажем, уже праздновать, да, куда-то уезжать. И, если не ошибаюсь, на, на такой день я уже попадал. И там, возможно, будут движения, ну, не сильно сильные, да. Там, вот, поэтому четверг, пятница они уже будут не такие ликвидные, так скажем. И понедельник следующий, да. То есть, поэтому да. посмотрим, сможем ли мы что-то на этой неделе сильное сделать. А там уже после Пасхи, там рынки уже будут более, более надежные. Дальше, что еще? Вот, вот все отработало по валютным инструментам, то, что мы с тобой говорили на прошлой неделе, то, что я, скажем, говорил. Вот что не отработало, это доллар-иена. То есть, если взять прошлую неделю, там был вопрос в комментариях под одним из видео по поводу доллар-иены. Ну, я ответил и говорил, что <coughs> вижу... Ослабление доллара аналогично, но, как видим, по данному инструменту не сработала рекомендация. Ну, даже не рекомендация, то, что я ответил, в принципе, это была как рекомендация. И мы ушли на какую-то сильную коррекцию. Дальше. Пока сложно ответить. Здесь такая, этот инструмент специфический, да, он может пойти против рынка. Возможно, будет дальнейшее укрепление иена, но сложный, сложный паттерн. Поэтому я воздержусь. По поводу золота. Аналогично вот эти все минимумы прошлой недели, даже вчера, вот когда мы сделали ложный вынос вот этого поджатия, локальных откатных мы вынесли, да, то есть давал перезаход. И, в принципе, аналогично вижу покупку золота с возможным обновлением максимума, то есть с этого треугольничка мы должны обновить, насколько это будет. Будем посмотреть, как говорят. Uh -huh. Дальше, ну и вишенка на торте, конечно, S&P 500. Последние две недели вот наша на нашей битве аналитика еще поза прошлое прошлое. Я советовал покупать данный индекс. Мы в принципе неплохо подросли за последние две недели. Причина это вот этот кризис, который начался банковский, влили денег, полтриллиона, да, под разным, под, под разным видом, там, где-то кредиты, где-то еще какие-то, где-то через свопы, там, начали разные махинации делать, ФРС, Минфин, США. То есть это была, как бы, одна из причин, плюс вторая причина здесь был хороший технический паттерн на покупку зеркальный уровень поддержки, модель неплохая с локальным трендом. И в принципе локальные цели в районе 400 мы сделали. Напомню, я целюсь по SP 500 к уровню 4200, то есть это максимум за февраль, и дальнейшее движение в район где-то 4300-4400, 4, то есть вот эту область. Будет ли этот рост текущих, или мы будем падать и потом корректировать, пока сложно сказать. Прям текущих идей каких-то новых у меня по нему нету, потому что мы в движении. Это... Вот здесь было хорошее накопление, а я уже на текущий момент больше перехожу к, скажем, каким-то к торговле, к торговым рекомендациям через хорошее накопление. Вот в движении не хочется входить. Поэтому пока за рост Напомню, ранее я был активным Медведем по индексу S&P 500 Но ситуация Как керамич... как фундаментальная Так и техническая Она поменялась Я пошел в спекулянты-покупатели ну, вот, Если мы дойдем до этих уровней Которые я назвал И там нарисуются Какие-то Технические паттерны на шорт. Я дальше буду глобально работать в шорт. Посмотрим, когда это будет по времени. Возможно, там, конец весны. Возможно, позже. Но я жду сильного вала по, по рынку. Я еще покупал несколько акций. Теслу, Виза, там, Amazon. В принципе, неплохо подрастают. Поэтому нас ждет штурм какой-то в ближайшее время. Вот эта система будет показывать хороший сбой. Как-то вот так. Uh -huh. И, и, доллар, да, и доллар аналогично, да, пока я за ослабление доллара, но в долгосрочной перспективе я буду искать точки входа на покупку, когда они нарисуются, и работать на укрепление. Потому что сейчас многие экономисты, и не только которые сейчас политики там поэтому, по по, они уже э, комментируют: вот э, доллар ослабевает, вот кризис, доллар ослабевает э, плюс. Все, большинство стран переходят на, на взаиморасчет, там, в рупии, в, в реалы, там, в юане, конец доллару, ну, посмотрим, посмотрим, чем это закончится, конец доллара, он будет, но немного позже, кинут с долларом, как, как кидали раньше, если помнишь, в СССР, когда и, и, и в России, да, был деф, дефолт, когда кидали с этими, mm -hmm. то же самое будет с долларами, но позже, я надеюсь, успеем выйти. Еще раз, Виталий, спасибо тебе за твои рекомендации, за общее наблюдение по рынку. Ждем нон-фармы в пятницу на низкой волатильности, низкой ликвидности, скажем так. Непонятно, как действительно рынок отреагирует. Может быть и X10 к обычной волатильности, или может быть наоборот. Реакция, которая заставит только лишь расстроиться. В общем, посмотрим. В пятницу уже совсем скоро. Через неделю обсудим с тобой рынки. Но пока работаем по тренду. Индекс доллара смотрится явно ниже. В отношении риска, так же, как и исключение золота, пока что наверх. Виталий, спасибо тебе за такую синхронность в анализе. Я думаю, что больше шансов теперь, чтобы эти сделки действительно отработали. Хорошего тебе трейда до конца недели. Хороших выходных и увидимся на следующей неделе. Пока. Все, пока, удачи.